Всем доброе утро. Сегодня поговорим о том, почему желания не исполняются. С вами Леонид Ирлан. И вот так получилось, что сегодня утром, когда я завтракал, включил YouTube. Там буквально несколько роликов на эту тему, несколько текстов на эту тему. Понял, что так, толстый намек, нужно сделать эфир и поделиться своим мнением рассказать о своем собственном опыте. Итак, что же такое с энергетической точки зрения исполнение желаний? Ну, вот представьте, что есть вот вы, да? и есть ваше жизненное пространство. И жизненное пространство это некий объем, энергетический объем. И желание, чтобы что-то в этом пространстве появилось, да? это как будто... Вы хотите, чтобы в этом пространстве появился новый объект. Например, вот есть ваша комната. И в этой комнате все очень плотно заставлено. То есть, есть кровать, стол, шкаф, стулья, какие-то там стеллажи, полки какие-то сумки, коробки, то есть очень-очень-очень много вещей. И по этой комнате вы перемещаетесь вот так вот, вот, вот дорожками от одного объекта крупного к другому. И там, там допустим, детские игрушки расставлены. Ну вот мамочки меня понимают, о чем я говорю. А тебе представьте, что в эту комнату вы хотите купить диван. Получится ли? Да, поместится ли этот диван в эту комнату? Большой, такой красивый, удобный диван. Скорее всего, нет, потому что пространства не хватает. Так вот, о чем я хочу сказать? Что э, любое желание ⁇ это попытка э, поместить новый объект, уже существующую систему. Да, там диван в комнату. И если э, комната слишком маленькая, то диван не поместится. Если диван слишком большой, он тоже не поместится. Да? Пусть даже комната большая, да, но диван слишком еще больше. Да? То есть необходимо, чтобы для новой для нового объекта было пространство. Ну, например, эм, женщина хочет выйти замуж да, и э, создать семью. Но утром у нее, допустим, пробежка, Днем работа, вечером курс английского языка. субботу воскресенье какие-то вылазки, какие-то там, допустим, прогулки, ну, там поездки. То есть встречи с подругами, девишники, поездка к родителям. То есть она, грубо говоря, кроме вот этих вот, в лучшем случае, 8 часов сна, все остальное время занято. Вопрос где, вернее, когда она будет встречаться с мужчиной. То есть временного пространства нет. Да? Другой пример. Мужчина хочет больше денег да? или там найти работу, но насколько его внутреннее энергетическое пространство, там волевое пространство, готово к этому. Ну, допустим, что мужчина хочет открыть свой собственный бизнес, но не понимает, как это сделать, не эээ, готов совершать какие-то действия, не готов изучать что-то новое, хочет оставаться в зоне комфорта. Получится ли у него бизнес открыть? Скорее всего, нет. Потому что стремление оставаться в зоне привычного, оно очень сильно, и оно мешает. Почему, вот если мелкие, исполни... мелкие желания еще более-менее исполняются, то крупное желание, да, ну, что называется заветная мечта, оно не исполняется. Потому что заветная мечта зачастую это ну, очень большой объем. Да? И естественно, что, ну, допустим, представьте, что ваша жизнь да, это трехкомнатная квартира. И в эту трехкомнатную квартиру да, Которая находится на пятом этаже Вы хотите поместить рейндж-ровер Да, вот немножечко странно звучит, правда? Почему? Потому что В вашей собственности Находится только Трехкомнатная квартира Которая находится на пятом этаже У вас нет недвижимости На земле, у вас нет гаража У вас нет даже договоренности Даже знания о том Что вот этот рейндж-ровер где-то оставлять на стоянке. То есть даже на уровне потенциального пространства нет возможностей. Собственно говоря, поэтому желание и не исполняется. Поэтому и подсознание не выделяет ресурсы, время, деньги, энергию для того, чтобы именно достигать, для того, чтобы реализовывать это желание. Что, ну и соответственно, что нужно сделать? чтобы ваши желания исполнялись. Чтобы... Ну, давайте так еще такую штуку скажу, что чем больше важность желания, чем больше его вот значимость, тем меньше вероятность его исполнения. Почему так? Потому что ваше подсознание слишком сильно цепляется и по принципу энергетического баланса, да, непривязанности. Вам просто не дают, потому что если вы слишком сильно этого хотите, то если у вас это будут отбирать, то вы расстроитесь, то есть будете излучать слишком-слишком много негативной энергии, вот чтобы вы не разрушили себя и окружающих людей, поэтому вам и, собственно говоря, не дают э, исполнить ваше желание. Я вам надеюсь, я понятную объясню. Хорошо, дальше, следующий шаг. Что же нужно делать, чтобы ваши желания исполнялись? Первое. Ну, классика жанра. Э, если слона целиком скушать не получается, значит разбить его на кусочки. То есть. И начать исполнять, начать реализовывать вот этот план шаг за шагом, но именно в состоянии непривязанности. То есть такого пофигизма. А ну, вот получится, получится, не получится, как так, как-нибудь, да, то есть э, легко и непринужденно. Тогда э, получается будет меньше э, зацепки, меньше эмоций, да, негативных. То есть, получается, тактические действия вы совершаете, держа в голове э, общую стратегическую цель. И... Ну, давайте так, в тему собственного бизнеса. А пойти посмотреть, а пообщаться с людьми, а узнать, как это делается, а узнать, какие есть процентные ставки, а узнать, какая есть, допустим, какие вообще существуют, там, какие продают товары, а какие, там, что лучше, что выгоднее, там, какие есть перспективы, например, офлайн ритейл или онлайн ритейл. То есть вот такие вот моменты просто ненавязчиво, не спеша узнавать, э но, опять же, создавать для вашего, для вашего желания временное пространство. Получается, пространства какие бывают? Информационные, временные, ресурсные, собственно говоря, пространственные, ну, давайте территориальное пространство, да? Вот. И думайте, вот, если вы хотите, чтобы ваше желание исполнилось, то поместится ли оно, есть ли для него сейчас место, время и обстоятельства в вашей жизни. Ой, какая-то такая интересная у меня сейчас была беседа, интересный эфир. Вот напишите мне в комментарии, что было важное, что вы поняли для себя. А то мне же интересно, какой новый формат у меня получился вещание. Буду ждать от вас обратной связи. Всем С вами был Леонид Орланд. До встречи в новых эфирах.